<small> . Вот мы с тобой и встретились. Ну что, как поживаешь? Что не видишь что ли? Вижу, вижу. Вот так вот, парней, чужих уводить. Ну и как тебе живется с этим всем? Ну что ты запричитала? Не уводила я у тебя его. Война убила. А мы встретились, полюбили. Если бы он тебя любил, не ушел бы ко мне. Ну ладно, не плачь. Не плачь. Зачем ты ему встретилась окаянная? Он... А теперь в итоге никому он не достался. Ни тебе, ни мне. Замерзла вся. Давай я печку затоплю. Смотри, там еще угольки не остыли. спасибо замерзла же все ты тоже кого хочешь то Не все равно лишь бы ребенок был. а или придумал если девочка, назову даша а если мальчик знаешь какой-нибудь колыбельный? Mm. А я знаю. Котя, котя, каток, котя, серенький лобок, приди, котя, ночевать мою девушку. Это чеку качать за работу твою Я тебе заплачу. Glaube nicht. Wir haben das ganze doch zerstört. Lass uns nachschauen. Dann können wir uns zumindest wärmen. Das Feuer brennt. Als ob noch jemand hier wäre. Nein, nein. Die Russen sind alle weg. Wie könnte man hier auch leben? Kalt, schmutzig. Ja, und nicht zu essen. Und alles voller Mäuse. Los, wir müssen weiter. Unser Auto kommt gleich. Erstmal aufwärmen. Ich habe solchen Hunger. Ich würde sogar einen Menschen essen. <lacht> ja. Los, wir holen uns unseren Rum ab. Gut, wir gehen. Dort liegen noch Säcke unter der Bank. Nehmen wir die mit? Könnte da schon drin sein. Hoch wieder Stroh. Komm. Geh hier. Ticha. Nicht beiß. Alles normal wird. Komm, lass dich. Lass dich. Ticha. So, ticha. Jetzt ist alles normal. Сейчас все будет Сейчас. Жалко, что на этой почте Нету воды Зачем рубашку вез? Красивая такая Рубашка На кой она мне? Рубашка Тише, тише. Они, может, далеко не ушли. Давай, тушься. Давай. Давай. Ой, давай, родимая. Скоро, скоро. Давай, давай. Ой, кто там у нас появился уже? Кто у нас там маленький? Ой, ты, Господи. Какая у нас девочка хорошенькая. Какая у нас дочечка сладенькая. Жалко, что папка не узнает и не увидит. Хорошо укутала. Да футип. Надо тебя в новую Сергеевку. Там госпиталь. Что? сергеевку Сергеевка так далеко. Ничего. Пять километров, доберемся, сейчас я сделаю салазки, надо успеть, это а у тебя кровотечение, пойдем, давай, ой, осторожно. Верка, тут даже санки есть. Я их сейчас откопаю и довезу тебя с ветерком. Котя, котя, коток, котя серенький лабок. Приди, котик, ночевать, мою деточку качать. Я тебе, коту, за работу заплачу, Дам кусочек пирога, бутылочку молока. Котя, котя, коток, котя серенький лобок, Приди кутик ночевать, Мою деточку качать. Уж я котику коту, Новые лопатки сплету, Дам кусочек пирога, Бутылочку молока. Люба! Я дочку Любой назову.